В моей жизни есть как минимум несколько ярких примеров, когда люди, так или иначе близкие мне, там, знакомые или родственники, произносили фразу о том, что они откладывают деньги на свои собственные похороны. О том, что у них в шкафу висит какой-то там наряд, в котором они хотят, чтобы их отправили в последний путь. Странно, да? Также у меня есть пример, мой дедушка, который... Очень, очень смешно относился к смерти. Знаете, я бы даже сказал правильно. Почему? Потому что я поддерживаю его мнение. Он говорил, что меня после смерти можете хоть в канаве где-нибудь прикопать, мне совершенно безразлично. Вы, главное, любите и цените, уважайте меня тогда, когда я жив, тогда, когда я с вами. То есть сейчас, то есть в эту минуту. И я, если рассматривать вот эти... Сравнение. я принимаю сторону своего деда. Потому что на мое усмотрение, на мой взгляд, он был абсолютно прав. Жизнь, это как раз вот этот миг, это вот эта секунда. И те люди, которые занимаются откладыванием шмоток, денег на свой последний день, как они говорят, на черный день. И я, кстати говоря, уверен, что в вашем кругу общения абсолютно точно есть такие люди, готов поспорить. Они, мне кажется, смешными, потому что, думая о том, в чем их отправят в последний путь, хватит ли там денег на оркестр, на каменную плиту, на крест, на оградку, знаете, эти люди вызывают у меня не просто смех, а какое-то даже уныние, что ли, некую маленькую такую апатию, в плане того, насколько все-таки ущербно эти люди мыслили, мыслили. Потому что большинства из них, конечно же, уже нет. И знаете, я уверен, что им совершенно безразлично, в чем их положили. Сейчас, естественно, сейчас. Хватило ли денег там на оградку? Многие из них, на самом деле, давным-давно забыты большинством своих знакомых, родственников. И те самые могилки, на которые они так рьяно откладывали деньги, никем не посещаются. И им, в принципе, безразлично посещают их, не посещают. Я как человек атеистических взглядов четко и категорично уверен в том, что я знаю, что ничего там нет, и мы лишь часть пищевой цепи этого мира. Глупо предполагать, что мы, живя в этом мире огромном, с таким количеством живых организмов, даже в принципе ничего не зная об этом мире, так поверхностно. Мы вдруг возомнили себя главенствующей какой-то жизнью, главенствующим видом. Но при этом, что самое интересное, мы всячески полагаемся на то, что будет якобы после. При этом мы не хотим ценить, беречь и использовать то, что есть сейчас. Суть данного видео в том, что жизнь, она вот в эту секунду. И будет будущее, совершенно неизвестно. Есть ли прошлое? Конечно же нет. От прошлого у нас остались только воспоминания. Знаете, если когда-нибудь люди научатся подменные воспоминания вкладывать в голову, то это и будет наше прошлое. Очень многие, я уверен, захотят избавиться от того прошлого, которое у них было, и захотят придумать себе совершенно другую историю, и убедить себя в этом, заложить ее себе в голову. Да, это будет хороший бизнес. Кто-нибудь когда-нибудь очень сильно разбогатеет на этом, так же, как кто-то разбогател сейчас на интернет-ресурсах, на приложениях, на продажах и на многом другом. Время проходит, все меняется, моды, тенденция, подменные понятия. Берегите жизнь сейчас. Это замечательно, если вы строите планы, если у вас есть перспективы, если вы хотите, чтобы ваше будущее было прекрасным. Не забывайте про итог и не забывайте о внешних факторах, о том, что как бы сильно, как бы кропотливо вы не заботились о будущем, как бы точно вы не выстраивали планомерно свое будущее, свои планы, всегда может появиться, возникнуть какой-то внешний фактор, который совершенно непредсказуем, а если и предсказуем, то вами неуправляемый, и он может повлиять на вашу жизнь, тем самым изменить ход события вещей. Поэтому... Цените, именно цените. Строите, фантазируйте, мечтайте. Это замечательно. Это помогает, ну, как минимум, для моральной составляющей. Это как минимум дает вам надежду, что ли. Это бессмысленное понятие. Но все же, надежду на завтрашний день. Дает вам некую веру, уверенность в то, что будет все хорошо. Недаром мы эту фразу произносим регулярно. Все будет хорошо. Ну, кроме пессимистов, конечно. Поэтому берегите себя. Не надо заботиться о том, что там будет у вас сверху, памятник или крест, сожгут вас или закопают, это совершенно не важно. Поймите, кто-то в любом случае позаботится о вас, хотя вам это будет уже безразлично. И как-то этот вопрос будет закрыт, мы ведь все-таки в каком-никаком обществе находимся. А если есть у вас эти деньги, если есть у вас эти накопления и вы почему-то их бережете на черный день, да потратьте их сейчас. Может быть завтра это станет бесполезная бумага. Я кстати видел такие моменты экономических провалов довольно часто за свою жизнь. Я прекрасно понимаю, что то, что сегодня является ценностью, завтра таковым может не являться. Может превратиться в пыль, в пустоту, в пустые бумажки. Чем по факту деньги и являются. А вы живете сейчас, а вы живете лишь раз. У вас есть лишь этот миг. Возможно, у вас есть любимые люди, возможно, у вас есть мечта, цель. Возможно, у вас есть желание и в том числе потребности. Это совершенно логично. Так вот, потратьте эти деньги как раз на них. Не занимайтесь ерундой. Знаете, я знаю... Извините за каламбур. Я знаю одну семью, живущую по соседству со мной. Так вот, они кредит взяли для того, чтобы... Памятник поставить там кому-то из своих умерших предков. Ну не глупость ли? Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!